Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчика, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. В соответствии с решением суда, Волчек арестован до 22 июня 2020 года, заявили пресс-службе. Аналогичная мера пресечения избрана в отношении бизнесмена Зураба Плиева который совместно с Волчеком обвиняется в покушении на мошенничество. Денис Волчек был задержан оперативниками Центрального аппарата ФСБ России утром 22 апреля. Причиной задержания стало уголовное дело, возбужденное в столичном управлении Следственного комитета России по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.